Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших уроков, бесед о ритмике. и Сегодня мы продолжим вторую часть о некоторых методических приемах, методических упражнений, которые хорошо бы и полезно исполнять для контроля ритмического полотна музыкального произведения, для развития навыков музыкальной импровизации и для развития собственного багажа музыкальной фрезеровки. Вот сегодня мне хотелось бы сказать несколько слов вообще о, о методах, о целесообразности занятия ритмикой. Ведь как происходит вообще в современной музыкальной школе, в современной системе музыкального образования, не обязательно академического, какого другого. Ведь этот ритмический багаж, конечно же, можно приобрести, исполняя большое количество музыкальных произведений. Если мы методично осваиваем много музыкальных произведений, то так или иначе, та или иная фраза, та или иная ритмическая фигура учеником исполняется и, соответственно, запоминается, составляет его багаж. Но мы прекрасно с вами знаем, как тяжело осваивать новый материал. Даже у джазменов, у которых задача исполнения, например, темы мелодической линии, Гораздо проще, чем у академического, скажем, пианиста или гитариста, потому что нужно сыграть всего одноголосную мелодию. Предположим, все равно э, недостаточно времени, усилия и, и желания, да и компетенции работы с нотами, тем более с но, сложными нотами. Вот, э, не, недостаточно времени для того, чтобы в, в совокупности приобрести вот тот необходимый большой и серьезный багаж. А что же говорить про академических музыкантов. Поэтому вот такие упражнения с ритмикой, Поиск этих долей, исполнение конкретных фраз, он очень важен. Вообще есть такой курс ритмической сальфетжи. Вот есть такой курс ритмической сальфетжи и по-хорошему в музыкальных школах. Освоение исполнительских приемов, штрихов, разбор нот должен идти параллельно, а может быть даже позднее, чем а, работа на приобретение навыков учеников, как раз связанной с ритмикой. Вот этим и занимается ритмическая сольфеджио. То есть сначала задача ритмического альфа заключается в том, что ученик сначала простукивает, даже без инструмента, прощелкивает, процикивает языком, то есть как угодно, вот такие мелодические фразы. Инструмент даже не нужен. Но почему-то мы этим не занимаемся, и такие курсы появляются только в системе среднего и высшего музыкального образования, и то как, как побочные, как какие-то второстепенные. И вот это вот, конечно, такая серьезная методическая ошибка о которой надо подумать. Методических каких-то указаний и пособий по этому поводу либо очень мало, либо их нет совсем, и поэтому, если вы заинтересованы искренне, чтобы ваши студенты были ритмически грамотны, были музыкально грамотны, то, конечно, вам нужно эти упражнения придумывать, и вот я вам в помощь. То есть в помощь не конкретным методическим упражнениям, а методом то есть самим принципом вот э, на, В предыдущем уроке мы создавали несложные ритмические фразы, находясь внутри внутри четырехчетвертного такта в э, восьмидольной э, триольной ритмики. Вот. Но вся наша фрезеровка находилась внутри этого такта. Она начиналась либо с раз, либо заканчивалась на 4 и, но ведь при построении фразы Фраза иногда начинается из-за такта и продолжается в следующем такте. Это нормально, это естественно. Т тем более, э, та богатая импровизация, которая включает в себя какую-то сложную фразу, которая может э, захватить полтора такта, два такта, два с половиной. И если это музыкант делает, значит, у него не должно быть вот такого барьера между тактами. То есть он должен мыслить. Как бы во всей, во всей ритмической, во всем ритмическом полотне, во всей этой ниточке. И вот сегодня давайте попробуем э, придумать аналогичное упражнение, как в предыдущем уроке, но таким образом, чтобы была связь двух тактов, то есть был переход новой доли. Ну, начнем с самого простого. Четыре и раз. Вот такая фраза. Да? Возьмем сейчас какой-нибудь темп помедленный. А вот такой. Раз, два, три, четыре. Тоже пусть это будет 8 бит, но пусть это будет сегодня у нас ровный бит. Не триольный, а ровный. Тоже блюзовая. Тоже пусть будет блюзовая гармония, чтобы нам с нотами не мучиться. Итак, первое упражнение... Мы играем 4 и и раз, раз, два, три, раз, два, три, четыре и раз, два, три, четыре раз, два, три, четыре и раз, два, три, понят смысл и раз, два, три, четыре и раз, два, три, четыре и раз, два, три, четыре и раз. Двигаемся дальше. Четыре, четыре и раз, раз, два, три, тут, тупам. Вроде все просто. Ну, ну, погоди. Раз, два, три, четыре раз, два, три, два, три, два, три четыре, да, да, да, да, да. четыре раз, четыре раз, да, да, да. Теперь усложню фразу. Начнем с четыре, четыре и раз и разы. И и. Как это будет? Раз, два, три. Ту-ту-папа, тут-ту-папа в темпе. Раз, два, та три. тату папа тату ту папа То есть вот это очень сложно. Вот студент, ученик очень сложно вот ловит эти доли, когда они ну, вы, вылезают за рамки двух притопов трех прихлопов ну смысл двух притопов то что все на раз и все очень логично так 4 4 и 1 и раз и раз два три все дальше добавляем два тату тату пам раз два три четыре раз и два раз два три Дальше добавляем два 2, 2 и. Мы помним, что конкретно в данной музыке заканчивать фразу на долю, на ровную долю не очень логично. Лучше заканчивать на синкопу. Поэтому следующая наша фраза 4 4 раз 1 два 1 2 и 2 и, 1 2 и, 2 та, 1 тату 2 и 1 2, 3, та, ту, 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 Что? Еще раз усложним ее, начнем не с четырех, а с трех и раз, два, три, тута, тута, туту, пам, тута, тута, тута там. Еще раз под метроном. Раз, два, три, тута, ту раз и два и тута, ту раз и два и раз, два, три, тута, короткое упражнение, которое тоже вам может помочь. Если ученику сложно по каким-то причинам быстро ориентироваться вот в этой блюзовой гамме, ну не поленитесь, но ну, вот, это сложно, напишите им это методически, выпишите, издайте потом, поделитесь этим, пусть эта методика работает, пусть она будет распространена, делитесь ею, это, это будет очень полезно, очень полезно для развития в пишите это обычными восьмими? Это можно играть и в свинге, можно играть и в треугольной ритмике, и в дольной ритмике. И все это очень важно для развития наших детей музыкальной эстетики, музыкантов и страны в целом. Благодарю вас, спасибо.